Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Важное сообщение для сообщества World of Warships Ну, под таким заголовком вышла вчера новость Ну, на мой взгляд, это вообще больше похоже на какую-то объяснительную записку Но сейчас почитаем, что здесь разработчики нам сообщают такого важного Обзор всего, что было сделано и того, что планируется Командиры, прошло два месяца с момента публикации важного сообщения для сообщества Ознакомиться с которым можно <laughs> по ссылке Сегодня пришло время рассказать о наших успехах и выполнении взятых на себя обязательств В планах и на обозримое будущее Монетизация Важным изменением станет открытие вероятности выпадения предметов с ноября 2021 года Все новые контейнеры и случайные наборы, поступающие Продажи будут сопровождаться полным раскрытием вероятности. Изначально речь шла о гораздо менее точном сроке, примерно 22 год. Было много открытых вопросов, и мы не были уверены, что сможем вовремя прояснить все детали и описание под эти под это изменение попадут грядущие монетизированные активности Черной пятницы и Нового года, а также все новые активности связанные с контейнерами. Подробнее про это изменение вы можете прочитать здесь. Ну не знаю, как это будет выглядеть, да, список кораблей и напротив каждого процент, <laughs> то есть вероятность, с которой он может выпасть из этого контейнера что ли. Ну не знаю, подождем, узнаем. Кстати, после этих публикаций появился еще один частый вопрос, как будут работать контейнеры грядущего нового года. Они будут работать так же, как наши текущие контейнеры Warhammer 400, 40 которые имеют разные категории наград. А все награды в категории имеют одинаковые шансы выпадения. В связи с этим стоит упомянуть еще две инициативы. А, то есть у всех наград будет примерно одинаковый шанс. Да? Там поставят, например, 1% на все. Что может выпасть из этого контейнера. Ну и помимо, да, остальное там всякие флажочки, шмажочки никуда не денутся. Ну, там тоже они бывают, в принципе, полезные, да. Или те же камуфляжи, если кто не знает, камуфляжи можно продавать за игровую валюту. Что тоже есть неплохой подспорье, потому что бывает, камуфляжи этих скапливается очень много. И просто, ну, не успеваешь их, например, да, в бой потратить, понимаешь, что у тебя они лишние. Идешь просто в адмиралтейство, а, нет, там через другую вкладку, да, там имущество, что-то такое, в общем, их можно продавать. Причем некоторые стоят достаточно неплохих денег. Так, ладно, читаем дальше. Которые мы также обещали воплотить, предупреждение о природе случайности и дополнительную защиту детей. Уже в этом году для всех контейнеров и случайных наборов, продающихся за реальные деньги или дублоны. Мы добавим предупреждение о природе случайности и необходимости подходить к покупке трезво. А до этого как будто это было непонятно, вот тоже не пойму, прям, ну, пойму, не пойму. <реклама> мы добавим необходимость для пользователя подтвердить возраст 18+, чтобы совершить такую покупку. Мы продолжаем поиск альтернативных механик монетизации, например, в обновлении 0.10.9 мы использовали механику аукциона для продажи раннего доступа к новому немецкому линкору 10 уровня «Шлиффен» вместо случайных наборов или контейнеров. А что мешает ребенку взять да и нажать, что мне есть 18 лет? Да? ну что там как обычно кнопка, типа да, нет, ну это, это особо детей от, точнее родителей детей, которые будут да, деньги тратить, там особо не спасает. Так, в 0.10.10 начнется черная пятница. Мы также учли ваши отзывы с предыдущей черной пятницы, которые касались миссии воз возвращающих часть дублонов или ресурсов при получении черного корабля, если у вас уже есть оригинальная версия. Мы добавили эту миссию с целью вознаградить наших преданных игроков, которые уже приобрели стандартную версию корабля и предоставить им возможность заработать дополнительные дублоны или другие ресурсы. Чтобы не путать игроков в грядущей Черной Пятнице, мы не будем позиционировать эту миссию как часть продаваемых наборов, особенно это касается случаев, когда оригинальный корабль больше не для приобретения. Сама миссия будет выдаваться только если у вас на аккаунте будут оба корабля, оригинал и черная версия, а выполнить ее можно будет на обоих вариантах. Новогодний праздник 0.10.11 пройдет не только с открытием вероятно вероятностями выпадения предметов из контейнеров, но и с измененными бонусами за победу. На кораблях 10 уровня вы сможете получить новогодние сертификаты, специальный временный ресурс, который можно будет обменять в обновлении 0.10.11 на праздничные контейнеры. Новогодний подарок, а также большой Новогодний подарок и гигантский Новогодний подарок, в которых содержится больше Наград, а также выше вероятность выпадения Премиум корабля Суть в том, что теперь у вас появится Выбор из разных типов контейнеров И вся необходимая информация для принятия решения Так, с деталями Здесь можно ознакомиться, засылка Ну а какие тут детали, все в принципе понятно Хотите гигантский Новогодний подарок, для этого надо 5 десяток да, если большой новогодний подарок три десятки и малый новогодний подарок одна десятка. То есть, да, например, за, за одну бой на десятки мы будем получать один сертификат. Читаем дальше. Важным изменением в новом году станет замена хабаровского игроцур курфюрста дельный и преусон в дереве развития. Подробнее можно прочитать здесь, здесь, но про это я тоже уже рассказывал. Замена аналогичной той, которая происходила с Москвой Александром Невским, но в прошлый раз игроки, которые владели постоянным камуфляжем на Москву, не получили аналогичный на Александр Невский, и мы решили изменить свой подход. Теперь все игроки, владеющие на момент выхода кораблей из дерева развития любым постоянным камуфляжем для этих Кораблей получат постоянные камуфляжи тип 20 для дельной и, ну, вот этого нового немецкого линкора. Все игроки, имевшие на своих аккаунтах любой постоянный камуфляж для Москвы на момент выхода версии 0.9.5 в течение недели после выхода обновления 0.10.9 получили постоянный камуфляж тип 20 для корабля Александр Невский. Тем, у кого уже есть этот камуфляж, был начислена компенсация в размере 5000 дублона. Обратная связь и коммуникации. Мы постарались значительно улучшить способы коммуникации за последнее время и будем работать над этим дальше. Совсем недавно мы поделились, э, да, планируем балансными изменениями в обновлении 0.10.10. В будущем разработчики продолжат постепенно носить изменения в характеристиках кораблей, если это потребуется. С прошлого года мы используем такой подход балансировки уже выпущенной техники. Эти изменения являются частью нашего подхода к балансировке, мы хотели бы постепенно влиять на баланс в игре, вместо того, чтобы вносить несколько больших изменений в выпущенные корабли, насколько это возможно. Таким образом корабль может претерпевать изменения, несколько обновлен, обновлений подряд, но изменения будут небольшими. В первой половине ноября мы выпустим специальное видео, где подробнее расскажем о том, как ведется работа над балансом кораблей в нашей игре. Мы продолжим регулярно выпускать ролики по волнующим вас вопросам. Мы заметили вашу положительную реакцию на голосование по выбору внешнего вида для будущей карты. Спасибо всем участникам голосования, мы и дальше планируем проводить подобные активности. Серьезным вызовом для нас стал выход обновления 0.10.8. В финальной сборке версии оказалось несколько багов, которые неприятно... Затронули праздничное обновление Мы подробно рассказали, почему произошли эти ошибки И как мы планировали их исправить Мы будем стараться не допускать повторения ошибок Но в случае, если такое случится Мы будем подробно информировать вас о причине ожидаемом времени устранения ошибки И ходе работ Подробнее прочитать можно здесь Не, ну тут никуда не денешься От ошибок никто не застрахован Просто многие игроки как к этому относятся, да? Человек с утра заходит, хочет поиграть Бац, игра не работает Он сразу идет да, там пишет в комментариях всякую э, грязь и гадость. Ну, надо иметь, товарищи, терпение, да. Зачем вот этот плодить негатив? Понятно, там тоже сидят обычные люди, которые тоже работают. Ну, кто-то, может, что-то не так сделал. Бывает. Никуда, никуда от этого не денешься. Так, читаем дальше. Также в этот месяц вышел обзор кланового сезона с подробным рассказом о причинах выбора формата изменений, которые мы... Делали в ходе сезона. Мы планируем рассказать про то, как работает вся система ограничений в клановых боях и более детально информировать вас о принимаемых решениях. Подводные лодки. После тестирования подводных лодок в ранговых боях мы несли некоторые важные изменения, многие из которых были основаны на ваших отзывах. Самым большим из них стало добавление противолодочного вооружения на практически все корабли в игре. Ну вот именно, что практически все, а должно быть у всех чтобы не попадать <coughs> в такую ситуацию, да, к примеру, ну, никто от этого не застрахован, остаться один на один с подводной лодкой. Ну, к примеру, там где-нибудь в конце боя или просто на фланге. Бывает, да, все уходят, <coughs> а кто-то остается. Поэтому возможность противостоять любому другому классу должна быть у всех. А не так, да, что мы просто будем ждать ошибку, а если там хороший игрок, то в итоге у нас просто не остается вообще никаких шансов. Так, в качестве следующего шага мы добавили арендные подлодки в случайные бои, чтобы иметь возможность оценить, какие дополнительные изменения нам необходимо внести в будущем. В нашем анонсе мы постарались максимально подробно и открыто сказать о изменениях про то, какими причинами мы руководствовались в тех или иных случаях. После публикации этого сообщения мы решили подготовить еще один пост с дополнительной статистикой, который ответил на ваши частые вопросы. Ну, про подводные лодки мы уже тоже, по-моему, читали. Так, <свят> продолжая тестирование подводных лодок в случайных боях, мы стараемся оперативно реагировать на вашу обратную связь. Мы благодарим всех, кто оставляет свои отзывы. На основе этой обратной связи мы работаем над изменениями для следующего обновления. Многие из вас подчеркнули, что механика акустического импульса дает слишком много преимуществ, поэтому мы решили разделить торпеды на два типа. Будущим игрокам нужно будет выбирать между наводящимися торпедами или неуправляемыми торпедами с более высоким уроном Кстати, вот этот импульс, по-моему, многие подводные лодки, точнее многие игроки вообще не используют Вот, да, во время боя вижу даже Торпеды идут, я понимаю, что от подводной лодки, а импульс никто не присылает. Тоже очень странно, не знаю, то ли некоторые игроки просто боятся, да, из-за того, что из-за импульса там, по-моему, ухудшаются показатели маскировки и просто не хотят, да, лишний раз светиться. Ну, понятно, подводной лодке вообще лишний раз светиться нельзя, там вот, бывает, она рассыпается в считанные секунды. Так, мы также увеличили вдвое дистанцию, на которой наводящиеся торпеды перестают наводиться на крейсеры и эсминцы. Чтобы реализовать этот план и продолжать движение в сторону большей открытости и лучшей коммуникации, мы также провели множество изменений во внутренних процессах. Мы стремимся не просто ответить на ваши насущные вопросы и опасения, но и стать лучшей командой, которая создает для вас лучшую игру. Для того, чтобы рынок, который вы вместе с вами совершили, Рывок Рынок читаю. Для того, чтобы рывок, который мы вместе с вами совершили за последний месяц, превратился в стабильный и долгосрочный рост. Могут потребоваться новые люди со свежим взглядом и любовью к играм. Если вам интересна работа в Wargaming, то они еще и на работу приглашают. Так, кто хотите, давайте. Только умные, добрые, чтобы делать хорошую, правильную игру. Так, напоследок мы хотели бы поблагодарить вас. И за конструктивную критику и за слова поддержки. Критик помогает нам увидеть недочеты, а ваши добрые слова понять, когда мы двигаемся верным курсом. Мы продолжим рассказывать вам о своих планах и важных обновлениях. До скорых встреч. Да, ну этим письмом разработчики, ну, письмом, да, вот эти вот, этой вот новостью, разработчики пытаются показать, что они как бы более открыты к игрокам, чем ранее, да. Ну.